А вот, да, мы уже пообщались. Да. Оказалось, что мы уже друзья на да. Пока все слушали тренинг, так как я на нем уже был ранее, то mm -hmm. у меня было время вопросы подготовить. подготовить. Да. Чтобы люди лучше понимали, кто ты как человек, mm -hmm. соответственно, кому ты ближе, кто тебе ближе. Вот. Поэтому вопросы такие, может быть, не совсем стандартные. Значит, начнем с банального, кто ты по образованию и кем работала раньше? По базовому образованию я инженер-строитель, да, я училась в строительном институте, все как сопромат, строительная механика. Да. Потом так случилось, что я не работала в строительной сфере, попала сразу в сферу работы с людьми, и моя, там, скажем, такой опыт сразу же это HR, тренер, да, коуч, и я потом уже получила второе образование психологическое, потом mm. позже, уже по необходимости. Да. То есть реально психолог по образованию? Да, да. Мне не я важно. училась в ВУЗ, у меня второе высшее образование. Да. Хорошо. А после чего ты приняла решение, что вот коучинг это твой или то, что ты станешь коучинг? Ну, я случайно попала в коучинг, да? когда-то у меня там на заре моей карьеры, когда я была чарльз-директором, у меня был генеральный директор, который мне говорит, вот есть коучинговые инструменты, давай ты будешь меня коучить, покоучишь меня, да? И так я давно-давно, и я на сегодняшний день уже 14 лет, когда чем как занимаюсь коучингом, и я поняла, что это вот единственная сфера, в которой, знаешь, мне вот не скучно. То есть сколько Привод было да, изнутри. меня да, изнутри идет. И каждый раз, каждый новый клиент приходит, он как но ну, другая совсем история, другая тема другие запросы и даже его каждая следующая сессия она отличается. То есть это не просто работа получается. Это не такое творчество. Я скажу. Творчество или призвание можно сказать. А, ну я про призвание, наверное, там на пенсии скажу, да? было ли это призванием, да? Сейчас это такое творчество для меня поток, в котором там мне хочется творить, и хочется. Я так понял, что это да. заряжает энергией, помогать людям и видеть их. Результаты, успехи, успехи да, это да. Заряжает, да, да, да очень. Из да. тренинга да. такой вопрос: почему именно ты, коуч? Mm -hmm. Почему? Ну, ну при... почему вот, вот это мне там, да, это стезя, причем. как бы, вот, как бы ты другим рассказал, почему именно ты? Mm -hmm. можешь, почему не какой-нибудь другой? Вот. Вот как я как говорила да, сегодня в начале тренинга, что у меня такая концепция моей жизни, в принципе, то, что, что я пропагандирую другим, я вначале делаю на себе. Да? И вот моя жизнь, если брать мою жизнь, то это такая жизнь в стиле коучинг. Так? То есть я коучинговые инструменты, я воспитываю детей коучинговыми инструментами, да, помогаю, пишу книгу сейчас по воспитанию, я надеюсь, в феврале где-то ее опубликую, да, как коучинг о воспитании. Я там, общаюсь с партнерами, не знаю, с мужем, на работе, со своими, своей ассистенткой, там, да, которая тоже моим ассистентом. То есть везде стараюсь балансирую свою жизнь. Да? Это как коучинговый инструмент, такой баланс. Я стоюсь в балансе. То, людям. что советую другим, да, Хорошо. А в чем твой самый главный талант? Самый главный талант. Я, я очень у меня так развитая интуиция. Я очень чувствую действительно, чувствую людей. Да? И, и чувствую, люди чувствуют, что я их понимаю, чувствую, я могу с любым человеком. Любого, скажем, состояния, благосостояния, не знаю, образованности я могу найти контакты, потому что я их на уровне чувств ощущаю, чувствую и понимаю, что, что было бы хорошо им. это первое. Во-вторых, я всегда знаю, что я дам лучшее человеку. Да? То есть возьмет, не возьмет, это уже, скажем, его выбор. Да? Но я всегда даю из позитива, чтобы дать лучшее, чем я владею, чтобы именно в его ситуации это сработало. Хорошо, а какие качества люди оценишь? Какие самые, там, может, три самые главных качества, да. которые должны быть в каждом нормальном человеке? <свят> ну, для меня нормально, да, конечно, да? Ну, Первое, открытость и искренность. Да? То есть меня, я не могу да, какие-то подковерные игры, чего-то там придумывать. Мне вот как есть, так сказать. Ну, это, конечно же, смягчить, там, если что-то там не очень хорошо. То есть открытость, искренность, да? Второе, ну, такое вот, наверное, честное, да? чтобы вот, вот, по-честному. Вот так, я хочу этого, а не манипулировать. Вот, честно, прямо. прямо. честно, открыто. И при этом, наверное, такое третье качество осознанность, чтобы человек осознавал, что за каждыми его поступками есть какие-то потом эффекты, результаты. Да? И может иногда бы не делал этих поступков, если бы он осознал, что потом можно кому-то навредить, себе навредить. Да? Карма, как... по прошлому. если Самый сложный период жизни. Прям. Мой, да. Самое сложное да. это было. Я, у меня старшему сыну 13,5. 13, вот самый сложный период был его первый четвертый класс, когда я его заставляла и себя заставляла учиться в, ну, в гимназии, в обыкновенной школе. И я это был это был, знаешь, разрыв всех твоих шаблонов. То есть ты одному учил ребенка, развивал, mm -hmm. потом пришел в школу, и ты понимаешь, что из-за кого так должны ему теперь другие какие-то трансляции. Это был самый худший период. Я его, конечно же, в начале пятого класса забрала в частную школу, где. Ну вот нормальный какой-то подход к людям к детям человечески, да. Сам да. там, где ты кусок, их развитии. Да, да. Хорошо. Хорошо. Теперь такое еще более внутреннее. Ты веришь в Бога? Я верю да. в какие-то высшие силы, но не называю это Богом. Mm -hmm. да. Я верю в то, что как, в карму какую-то, да, то, что все чему-то есть. В энергию, да, это вот такие мои скорее, верования. Да. Хорошо, а вот если представить, что Бог существует, и представить возможность пообщаться с Богом. Mm -hmm. О чем бы ты у нее спросила? Есть какой-то вопрос, который тебя сегодня интересует, но mm -hmm. никто не может на него дать ответа? Вот, <свят> да. Я бы спросила, что вообще есть ли шанс у человечества, или мы все-таки такие не выйдем из того мы состояния, да, что мы обречены, <свят> да, потому что мне кажется сейчас, как мы себя ведем, и получаем результаты, что мы обречены, как да? вот есть ли какой-то шанс, что нужно сделать, кто это может, как сделать, чтобы появился этот шанс быть людьми. Mm -hmm. да. Как ты живешь? Работа. И отдых или mm -hmm. отдых и немного работы у меня моя жизнь целостная да? у меня что работа что отдыха она как-то взаимодополняет mm -hmm. да? но есть график я знаю что каждые два месяца у меня есть отпуск есть через каждые два месяца и я стараюсь все лето не работать то есть здесь, вот твоя жизнь в первую очередь работаешь и в свободное время mm -hmm. отдыхаешь? Или наоборот, твоя жизнь это как бы праздная жизнь, отдых, но приходится работать. Не, у меня скорее, наверное, деятельность, да, наверное, работа, да, деятельность моя. И к ней, к ней уже отдых для восстановления. Наверное, так. А откуда, за счет чего восстанавливаешь энергию? Тишина, смотреть. одиночество, чтение, дети, мои, спорт, да, вот питание, правильный образ жизни, как ни скучно, не банально, это может звучать. Когда есть свободный час, угу. тишины, что предотвращешь? Посмотреть фильм, почитать книгу или послушать музыку? Послушать музыку и почитать книгу. Ну, совместишь. скорее бы, да, совместить. да. Ну, и такой банальный вопрос, где хочешь жить через 10 лет ну, или где видишь себя? Где себя вижу? хотя бы в Украине, да? вот, хотя бы в Украине, что мне сама страна, сами люди, наверное, климат нравится, но где-то на юге, но ну, если не в Украине, тогда может быть в Испании, где -то. То есть мне хочется юг, море или океан, ну, чтобы было тепло, прекрасно. поддерживаю. Спасибо, Рома. взаимно.